Всем привет, с вами Булавцев Михаил и сегодня я хочу поделиться, оставить отзыв на электрический котел река 9 п. В надежде, что кому-то данный отзыв пригодится Итак, 31 декабря данный котел у нас был уже установлен в частном доме как временный Дом на 160 квадратных метров, включая гараж и котельную. Соответственно, общая площадь за вычетом гаража и котельные 120. Котел, котел, напоминаю, на 9 кВт час мощностью 9П, RECO 9П модель. Как вы знаете, идеальные теоретические данные, что 1 кВт мощности приходится на 10 квадратных метров площади помещения. В данном случае этот котел уже зиму перезимовал, отлично себя показал, на полную мощность он даже не работал. Возможно, это сказывается как раз в наличии практически 100 квадратных метров теплых полов то есть чем меньше э, температура нагрева теплоносителя тем меньше соответственно тепла на потере итак давайте ближе к котлу а почему остановился на нем а, а выбрал серию 9p есть еще серия 9 pm в которой присутствует расширительный бак и насос с группой безопасности уже в самом котле находятся ну, соответственно, этот котел и стоит где-то на 10-12 тысяч дороже. Этот котел приобретался в декабре за 19 тысяч рублей. Взял отдельно, поставил группу безопасности расширительный бак гораздо большего объема, нежели в стандартной версии котла 9PM и насос в связи с тем, что... Предполагается установка еще камина с, степлоноси... с теплообменником и подключением ее в центральную систему отопления, соответственно расширительный бак взял гораздо больше объема для безопасности. Вернемся к котлу, что мы тут имеем, наклейки на корпусе, 8 лет гарантии на бак, недельное программирование, о котле я дальше все подробно расскажу. Счетчика или расхода электроэнергии. Два года гарантии на котел. Да, к гарантии мы к вам вернемся. С вами еще вернемся. Здесь большие вопросы к ней. Интеллектуальное управление, бесшумная работа, самодиагностика. И много-много всего можете сами посмотреть. Итак, сам котел подразумевает собой такой вот корпус металлический кнопка включения-выключения питания и сенсорная панель со всеми настройками давайте поближе с ней ознакомимся Итак, управление котла происходит вот этими вот шестью клавишами стрел изначально по индикации на дисплее мы видим режим по носителю еще есть режимы по воздуху. Для этого у нас есть датчик воздуха с огромным количеством провода. Вот так он выглядит. Даже не могу сказать точно, сколько здесь провода, но метров, метров 5-7 точно есть. И есть ждущий режим. В ждущем режиме, соответственно, он будет, не будет работать. И будет поддерживать только там, плюсовую температуру теплоносителя при опускании ниже трех или 5 градусов, я не помню. Точно он будет подогревать вот то есть, например, когда вы уехали из дома в холодное время года. Я использую по носителю, выставляю температуру клавишами вверх-вниз. Вот вы можете заметить, как меняется температура. Как, которую мы выставляем с вами в котле Шаг 1 градус Обозначение температура N носителя Температура воздуха согласно датчику У меня Можно еще подключить сюда кучу всяких датчиков Как беспроводных, так и проводных И GSM датчики, то есть Wi-Fi датчики То есть котел довольно-таки умный Дальше мы видим время так, почему-то у нас вторник стоит, хотя у нас сегодня воскресенье. Мощность. А мощность а к мощности тоже вернусь. И в процентном соотношении мощность. То есть здесь у нас указывается в киловаттах. А, то есть 3 киловатта, 3 тена по 3 киловатта каждый, 3, 6, 9. Такие режимы. И в какой мощности вот, указанный он работает. То есть 30% от 3 киловатт. То есть примерно он сейчас на 1 киловатт работает. Насос. Принудительно, то есть э, варианты работы насоса Насос подключен, кстати, напрямую в котел В насосе я отрезал вилку и подключил в котел Там для этого тоже есть плата э, Тоже сейчас мы его вскроем и посмотрим И расписание, тоже сейчас вернемся э, То есть недельное программирование Итак, э, теперь переходим к меню Нажимаем на кнопку «Ок» и здесь мы видим 4 пункта меню по порядку. Температура и расписание. Как раз вот здесь мы выбираем с вами выходные дни, какие у нас будут. У кого-то, например, не суббота, а воскресенье выходные, неважно. Здесь вы можете запрограммировать по дням недели, какие у вас выходные. температуры и величины. Экономный режим выбираем. При экономном режиме какая температура будет у нас теплоносителя Допустим, вы используете электрический котел в доме, в квартире, на даче там Без разницы с потреблением электри... электричества по двойному тарифу Или как он там точно называется, когда ночью дешевле Вы, соответственно, выставляете днем экономный вариант Чтобы у вас котел нагревался, допустим, до 37 Градусов, а стандартный, ночью, когда электричество дешевле, вы выбираете там, допустим, потеплее, чтобы прогрелся весь дом. Дальше. Расписание. Как раз вот в расписании мы указываем, в какое время суток у нас будет включаться стандартный режим, а в какое время экономный. В данном случае, как раз вот для примера, я привел, что ночью стандартный, днем экономный. Соответственно, ночью по более дешевому тарифу будет больше потребления, сильнее прогреваться. К клавишей «Крестик» мы возвращаемся на шаг назад. Расписание будни, расписание выходные. То есть, как ранее я показывал, выходные. Здесь расписание варьируется у нас еще и по дням недели. Подстройка системы. Здесь... Как вы видите, какие-то свои есть коэффициенты. Я этим не пользовался. И внешний датчик. То есть еще дополнительные датчики, о которых я вам говорил, подключать. Здесь выключены. Включены. У нас таких датчиков нет дополнительных. Дата и время. Установка. Вот даты, времени. Управление. Здесь как раз вот мы видим управление насосом. Принудительное. И автоматическая Автоматическое подразумевает собой, что при наборе температуры насос при, при, при наборе определенной температуры насос будет у нас отключаться. Я поставил на принудительное, пускай циркулирует э, всю систему. Расписание выключено. То есть как раз то расписание, которое вы устанавливаете в будние выходные дни. И экономный стандартный режим. Э, там устанавливаете, здесь включается-выключается. Мощность 3 кВт. Шесть, девять. Соответственно, 1 тен, два, три. Звук. Включаем, выключаем. И бойлер. То есть, можно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу. И они будут работать в единой системе. У меня такового нет, поэтому я им не пользуюсь. Здесь все пусто. Дальше. Данные котла. Меню. Здесь мы видим Энергопотребление показывает за сутки, за неделю, за месяц. Вот сейчас у нас на 13 сентября уже, как вы видите, мы включили котел и пользуемся его и пользуемся, пользуемся теплыми полами. Подогреваются буквально чуть-чуть на 30 градусов на котле и соответственно где-то 25-27 у нас на теплых полах выставлено дальше статистика ну, здесь какие-то свои максимальные температуры то есть максимальная температура за зимой теплоносителя была 58 градусов дальше температура носителя здесь э, месяц э, срок исчисления нет, вру. Здесь как раз вот по дню каждый день обновляется от 0 часов до 23. Соответственно, статистика только суточная по теплоносителю и по температуре воздуха. Сейчас у меня гараж открыт, и, соответственно, вот такая вот кривая получается из того, что э, температура показыв... датчик показывает температуру фактически воздуха на улице. Так, в принципе, по меню мы все посмотрели, а теперь давайте его вскроем, и потом я расскажу тонкости гарантии. Да, подключен котел у нас с кабелем 5 на, 5 на 10 вот так я с запасом взял на будущее. Открывается он у нас путем откручивания двух шурупов саморезов. Но перед этим мы выключим котел. Открутили шурупы. Котел открывается просто крышку в сторону. Отодвигаем. Видим здесь плату управления. Со всеми проводами. Тен. Точнее бак из нержавейки. И три тена. Здесь внутренности. Подключаются провода у нас наконечниками, прикручиваются, затягиваются гайками. Это вот у меня заизолированные два провода, которые из кабеля 5 на 10, так как однофазный. Котел, кстати, может использоваться как в трехфазной сети, так и в однофазной. Дальше. Вот это подключается у нас насос. Здесь даже маркировка «Насос». Сюда он в плату просто прикручивается и уже управляется котлом. В принципе, вот все внутренности, все платы. Ну а теперь переходим к гарантии. Как мы видим, видели еще раз увидим на корпусе, Два года гарантия на котел, 8 лет гарантии на бак. Теперь давайте посмотрим книжечку, паспорт его. И открываем сразу заключительную страницу, на что гарантия не распространяется. Читаем, читаем если не оформлен гарантийный талон. И сам, такие вот здесь обычные формулировки. Самое главное, пусконаладочные работы проведены без привлечения тестового специалиста и так далее. То есть, если вы установили котел, как я в своем случае это сделал, собственноручно, а здесь устанавливать в принципе устанавливали собственноручно вместе с монтажниками, которые делали нам отопление, здесь установить его Просверлить 4, повесить на 4 дюбеля и подключить просто-напросто к электросети. Если мы с вами подключаем это собственноручно, соответственно, мы слетаем с гарантии. Это вот тот самый как раз подводный, основной подводный камень, благодаря которому все эти бонусы с расширенной гарантией 2 года на сам котел и 8 на тен точнее на нержавеющий бак у нас просто-напросто перечеркиваются что мешало что помешало мне привлечь специального специально обученного аттестованного специалиста для установки и подключения котла в Саратове, мы находимся в Саратве есть сервисный центр, обслуживающий данные котлы занимающимся гарантийным ремонтом, но для того, чтобы они подключили, необходимо с ними заключить договор, как и на газовом оборудовании. Договор стоит, обслуживание по договору стоит 6 тысяч рублей в год. Соответственно, даже если вам установили без заключения договора, не знаю, такое возможно или нет, гарантийные обязательства, они свои исполнять сервисный центр не будет. Плюс всевозможная диагностика, сама установка, все это платно. И здесь уже в данный момент в гарантийной книжке я прочитал уже после установки, когда понял, что э, сделал. Ну и понимая это, сейчас я все равно не могу точно ответить, зная, что слетел бы с гарантии, привлек за дополнительные деньги специально обученных, аттестованных сотрудников для установки вот такой вот обзор повторюсь, котел приобретался в дом как временный зиму он в процессе финишных ремонтно-отделочных работ показал себя отлично, 23 градуса даже было мастерам жарко средняя температура была где-то 21-22 Решил оставить его еще на одну зиму. Мы сейчас в дом переехали и посмотрим, как он будет себя вести. Если кому интересно, какие вопросы появились о его эксплуатации, пишите в комментариях.